Всем привет! С вами я, Адилет, и сегодня я буду показывать, как я провожу свой день, обычный день. Давайте поехали. Сложно, конечно. И взяла мне Instagram мою квартира. Честно, мне нужно было найти белую чистую стену, а у меня все было в обоих, и это было сложно. Позже, я начала работать над качеством, это еще больше хватало. Вот опять снова я, потому что я хотел сказать, сейчас начнем с бой, а перед боем я хотел вам сказать то, что там охранники были и мне не давали снимать нормально, я только первый тайм успел заснять, а там всего три тайма было, а я только первый тайм успел, так что поддержите меня лайком, и давайте поехали